Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня урок номер 56 и его тема Past Continuous, то есть прошедшее длительное время. Мы уже знаем с вами проходили, что такое Perfect. Perfect – это когда процесс завершенный, когда что-то сделано, употребляется глагол I have или в прошедшем, или в настоящем, или в будущем времени у меня написано I have written у меня куплено I have bought у меня взято I have taken то есть что-то сделано к какому-то моменту или в настоящем или в прошедшем или в будущем будет что-то сделано например я значит, брал в прошедшем времени, значит, необходимо сказать I had taken у меня взято к какому-то моменту к обеду или к одиннадцати часам это перфект в будущем у меня будет взято надо обязательно сказать к какому-то моменту I will have taken к одиннадцати к, часам значит, by eleven или, если вы помылись, вы выходите с ванной и говорите «I have washed». То есть, э, все делается к настоящему моменту. Если просто вы помылись, кому-то вы рассказываете, что я мылся, помылся, значит, это «I washed». Я помылся вчера, позавчера, две минуты назад, это уже прошедшее время. А если вы хотите привязать к этому моменту, значит, «I have washed». Контейнер же, наоборот, отличается от бедфекта тем, что это не результат, это процесс. В настоящем, прошедшем, в будущем времени. Например, я есть слушающий, то есть я нахожусь в процессе слушания. Значит, или я был слушающим, но не просто слушал, потому что это простое предложение. А я был слушающим с такого-то времени, по такое-то, это прошедшее я находился в стадии слушания, в стадии, в стадии процесса С, с такого-то по такое-то время Или, может быть, целый день слушал Или, может быть, весь обед Но главное, что находился в процессе в течение какого-то периода времени Или, как сказать, контейнерс в будущем, если русскими словами Что я буду завтра читающим с 9 до 10 Или я завтра буду отдыхающим 10 до 11. То есть, нужно указать время, в течение которого будет происходить это. Или я буду завтра находиться дома, значит в течение обеда. То есть, в течение какого-то времени находиться где-то что-то делающим. Вот это есть Continuous. Если просто вы скажете, что я буду завтра дома, это ничего не значит. А если вы скажете, я буду завтра дома с 5 до 7, это говорит, что как раз есть это continuous, потому что указано конкретно период, в течение которого будет происходить это ваше нахождение дома здесь, дорогие друзья, давайте посмотрим внимательно на этот формат мы видим, что past continuous прошедшее длительное время, оно образуется при помощи глагола was were, если множественное число и окончание смыслового глагола "-ing", "-ing". Вот если был читающим, значит, was значит, reading. Если был пишущим, was writing. Если был отдыхающим was resting. Если был бегущим, was running. Но самое главное, что в течение какого-то какого времени или бежал с 11 до 12, или был, значит, отдыхающим, например, в течение 15 минут, это прошедшее времени. Надо обязательно, чтобы был указан период с какого-то по какое-то время, или в течение периода, весь день, например, или весь, весь вечер был читающим, или весь месяц был отдыхающим, ничего не делал. Это все будет, значит, при помощи образовывается past continuous при помощи глагола воз если множить число в и прибавляем глаголу окончания ing но не забывайте что continuous это показывает действие которое имеет длительность в течение какого-то времени вот например я гулял у реки все если я гулял у реки это было бы было прошедшее время простое предложение но тут сказано, я гулял возле реки в течение 15 минут. И увидел, допустим, тонущую собаку. Значит, я гулял у реки в течение 15 минут. То есть я был гуляющим буквально. Вот смотрите. I was walking. Я был гуляющим. Walking. Walking – это глагол. To walk – гулять. Прибавляем in, in. И был гуляющим или пишущим, или читающим, или продающим, или броющим, или моющим. Не имеет значения. Я был в течение какого-то времени. В течение 15 минут. Еще посмотрим одно предложение. Солнце ярко светило, когда я вышел на улицу. Значит, предложение прошедшее время. Солнце ярко светило, вот, когда я вышел на улицу. Оно было светящим, вот посмотрите The sun was shining Солнце было светящим Ярко светящим Brightly Когда я вышел на улицу I went out in the street Солнце было светящим Оно светило Когда я вышел на улицу Оно было светящимся Вот так Образуется значит, Past Continuous при помощи глагола быть это в прошедшем времени воз если множественное число это we, например мы гуляли у реки это множественное число. А к глаголу вог гулять прибавляется просто окончание ing. Но хочу еще раз напомнить, если мы скажем что мы гуляли у реки это будет простое предложение в прошедшем времени we walked, we walked. У реки about the river мы гуляли просто у реки а если мы говорим что это continuous значит надо указать сколько мы гуляли или 15 минут или с трех до 5, или все утро или весь день или весь вечер или мы будем гулять в пятницу весь день то есть период какой то тогда будет это continuous Итак, дорогие друзья Continuous, независимо в каком времени мы его строим Или в настоящем, или в прошедшем времени, или в будущем времени Образуется прежде всего при помощи глагола быть Если прошедшем времени, то это was, единственное число, и в А также смыслового глагола читать, писать, делать, значит думать, покупать, продавать Мыть. И к этому глаголу прибавляется окончание «ing». «Continuous» — это когда идет длительный процесс в течение какого-то времени. Например, вчера с 5 до 7 я был читающим, я был поющим, я был пишущим. «I was writing» в конце «ing». Или «я был покупающим». Buying buy покупать, значит был покупающим was buying. если в настоящем времени контейнер с мы образуем, это будет дальше наши уроки. Все то же самое будет глагол в настоящем времени. Или is, he is, she is, it is, или I am, или you are, или they are, или we are. Все это образуется при помощи Continuous в настоящем времени при помощи глагола ⁇ быть ⁇ И в будущем времени также при помощи элемента ⁇ «will». Я буду завтра читающим, например, с 5 до 7. Это continuous. Значит, I will be и читающим. Reading from 5 to 7. С 5 до 6. Continuous, не забывайте, это когда длительность, это когда процесс perfect это когда результат там в I have, perfect, I have у меня сделано что-то или было сделано в прошедшем времени или будет сделано везде будет have здесь глагол быть и другой глагол смысловой это или читающим, или пишущим или продающим, или покупающим настоящим, прошедшим и будущим времени на этом, дорогие друзья, наш урок закончен. Вы были на канале Пите Корбатюк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. So long. Пока. Подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал, если вас это не затрудняет.